Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта. Я ведущий Роман Полинсков. Как обычно в это время на телеканале Универ -ТВ». в ближайшие 15 минут. Я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и мирового спорта соответственно. Сейчас коротко о том, что ждет тебя в этом выпуске. Спартакиад вузов Республики Татарстан. Очередные комплекты наград разыграли в самбо. Старт студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Сборная КФУ принимает КХТИ. Обзор матчей Акбарса, Рубина, Уникса и сборной России по футболу за прошедшую неделю. Начнем сегодняшнюю программу с локальных новостей. В это воскресенье в зале Академии спорта продолжили выявлять сильнейших в вузов Республики Татарстан. На прошлой неделе сильнейших, как я уже говорил, выявляли в спортивной борьбе. От единоборств решили не отказываться и теперь вместо борцов в честь университета защищали самбисты. Как в итоге прошли эти соревнования и кто какие медали все-таки взял, расскажет Наталья Жирнова. Спартакиада вузов Республики Татарстан 2020-2021 продолжается. В эту субботу на ковре Академии спорта прошли соревнования по еще одному виду спорта – самбо. Как и на прошлых соревнованиях по спортивной борьбе, за первые места в самбо поборолось достаточно большое количество участников. Медали были разыграны в 14 весовых категориях среди парней и девушек, из которых в 12 Казанский федеральный университет забрал призовые места. Первыми на татаме вышли мужчины. Мужская команда федерального университета смогла показать себя достаточно хорошо. На их счету семь медалей разной пробы. Третье место в категории 100 плюс забрал Иван Катаев, уступив своему партнеру по команде Гумеру Хамедулину. Еще одну бронзовую медаль забрал Султан Хамитов, разделив пьедестал третьего места с Мусой Исламгуловым из Казанского авиационного института в весе 74 килограмма. А третью бронзовую заработал Ильмир Мирзагаянов. Спортсмену не хватило несколько очков, чтобы побороть Марселя Закиева из Казанского энергетического университета Серебряных медалей в копилке КФУ оказалось три. Первый заработал для сборной Даниил Таргашев, весе 100 килограмм, отдав первое место сопернику из Академии спорта Эмилю Зиганшину. За первое место весовой категории 100 плюс поборолся Гумир Хамедулин. Однако упорная борьба и несколько удачных и беспроигрышных приемов не помогли, и сам сборной Казанского федерального забирает только второе место. А победителем становится Ментимер Хайруддинов из КГУ. Последнюю весовую категорию 57 килограмм забирает Фирус Матназаров. Золото же мужская команда забрала только одно, но это не уменьшает его значение. Весь 90 килограмм, Иван Максимов уверенно выигрывает КГСушника Анатолия Фигура и забирает первую золотую медаль для университетов самбо. Я настраивался вечером, саму вечером, всегда настраиваюсь на свою борьбу, анализирую, как я буду делать приемы, что буду делать. И когда я уже прихожу сюда, я это начинаю уже как бы разрабатывать на ковре, то есть на разминке, и уже. В самой схватке уже все это делаю без каких-либо замечаний. Нет, замечаний будут, конечно, но уже как бы на все 100% выкладываюсь. Для меня все соперники равны, они никто не ни сильнее, ни слабее. У нас всегда идет равная борьба друг с другом. Любой момент может перевернуть ход борьбы вообще в одну или в другую сторону. Это весы. Даже выигрывая 7-0, там, например, одну очко, если у тебя даже будет, там этот, остается набрать, и ты выиграл явно, тебя могут поймать на болевой, и ты проиграешь всю встречу. Вот и все. Женская часть сборной КФУ пополнила копилку еще пятью медалями, также разные пробы. Третье места заняли Евелина Демидова и Елена Голина, в весе 72 и 80 килограмм соответственно. Спортсменки поделили пьедестал вместе с участницами сборных КГУ и КНИТУ КАИ. На счету у девушек есть также и две серебряные медали. Первая была заработана в весе 72 килограмм Ильсией Эхмедзяновой, а вторая в весе 80 плюс, ее забрала Вероника Филиппова. Девушки смогли заработать для своей команды сразу две медали высшей пробы в этот раз золото принесли победы в легких весовых категориях. Роза Нарбекова обходит по очкам спортсменку из Академии спорта и достойно занимает первое место в весе 48 кг. А затем и Алина из Басарова получает золото. Весе 52 кг, она уверенно перебарывает Алину Пилипчук из Казанского авиационного института, оставляя ее на втором месте. Весе 52 кг, она уверенно перебарывает Алину Пилипчук из Казанского авиационного института, оставляя ее на втором месте. Наталья Жирнова, Неделя спорта. Итак, все полуфинальные пары Кубка университета по мини-футболу определены. Давайте сейчас еще раз глянем на таблицу, чтобы посмотреть, кто именно на кого вышел. Первыми на площадку выйдут сборные набережной Челнинского института и юридического факультета. Во втором матче Институт международных отношений сыграет за выход в финал с Институтом управления экономикой и финансов. Матчи состоятся 29 ноября. Прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте начнется в 13.45 по московскому времени, так что поставь себе на напоминалку и не пропусти полуфинальные встречи. Продолжаем тему футбола. Сборная Казанского федерального университета по футболу смогла остановиться на втором месте в студенческой футбольной лиге Республики Татарстан. Последний матч федералы провели против Кнетука ХТИ, где спокойно обыграли своих соперников со счетом 5-0. турнирной таблице первое место занимает Академия спорта. У них также, как у Казанского федерального, 15 очков. Но по личным встречам академики все-таки впереди Казанского университета. На третьей строчке расположились футболисты книтука и в их активе 12 очков. Остальные результаты вы видите на вашем экране. Студенческая футбольная лига подошла к концу, а вот студенческая волейбольная лига Республики Татарстан только-только выходит на старт. Мужские сборные свои первые матчи проведут в этот четверг, а в этот понедельник уже успели сыграть женские сборные. Сборная Казанского федерального университета на своем паркете принимала сборную Книтука ХТИ и за ходом этого матча отправилась следить наш корреспондент Наталья Жирнова. Многие долго ждали этот момент. И вот волейбольный сезон наконец-то открылся. 23 ноября прошла первая игра сезона между Казанским федеральным университетом и Казанским химико-технологическим институтом. Честь открыть студенческую волейбольную лигу РТ предоставили женским командам данных вузов. Уже на разминке чувствовался боевой настрой обеих команд, в особенности сборной КФУ. Однако первую партию они открывают достаточно слабо. Соперницы идут вровень по очкам. Тренер команды федерального Артем Григорьев во время таймаута проводит серьезный, но быстрый разговор с девушками. И уже через несколько минут счет становится 4-12. Блоки подсетки со стороны противника и приемы мяча Либера не дают подачам волейболистов к оказаться удачными. Иногда счет на табло для сборной КХТ увеличивается, но очередная ошибка и КФУ снова реализовывает несколько голов на поле противника. Связки федералок оказываются точными, и после разыгровки мяча с везующим и нападающим мяч обычно оказываются уже на паркете. Сборная химико-технологического института в последнем отрезке первой партии смогла пробить защиту КФУ всего 4 раза. Итог – 25-8 в пользу федерального. Вторая партия оказалась более напряженной. Для КХТИ первые минуты вновь стали успешными. Сборная оказалась впереди. Казалось, что еще несколько подачек КХТИ выйдет в явное лидерство, но этого не произошло. Девушки из сборной КФУ смогли вернуться к отлаженным связкам и успешной обороне. К середине счет уже 17-8 в их пользу. Такой отрыв и риск вновь проиграть в партии незаметно выбивал из колеи спортсменов Кахтыи, из-за чего они стали совершать грубые ошибки, в том числе и неудачные приемы мяча Либера. Несмотря на такой счет, в партии все же были моменты, от которых захватывало дух. Например, достаточно долгий розыгрыш мяча командами. До последнего не было понятно, на чьей же стороне он приземлится, но еще одно нападение со стороны КФУ, и на их счет летит заработанное очко. Так партия заканчивается 25-12 в пользу федерального, и общий счет становится 2-0. Третья партия началась на равных курсах. Однако сборная федерального вырывается на одну очко вперед в этой гонке, и Кахты уже не может догнать соперника. Пробить сборную КФУ оказывается тяжелой задачей, но в середине партии это удается сделать. Счет стремительно увеличивается на стороне Кахты, но тайм-аут все-таки приводит в чувство спортсменок федерального. Такой прорыв оказывается последним в матче для Кахты. Еще один длинный розыгрыш мяча, и КФУ забивает свой матч-бол. Счет 11-25 в партии, 3-0. Заслуженная победа Казанского федерального университета. Ну, все сложилось удачно. У нас сегодня все получалось, летела подачи, был блок, было нападение. Соответственно, был дружный коллектив. В принципе, девчонки настроились, я их поздравляю. Первая наша, так скажем, игра. Наталья Жирнова, «Неделя спорта». От новостей студенческих переходим к новостям всероссийским и даже всемирным. На этой неделе свои матчи провели Акбарс, Уникс Рубин и даже сборная России. Разумеется, за этими командами у нас всю неделю наблюдал Амир Савиров. И прямо сейчас готов тебе рассказать, как у них сложилась эта игровая неделя. Понедельник день тяжелый, но не для казанцев. 16 ноября казанский Акбарс скрестил свои клюшки с автомобилистом из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. На фоне одного из лидеров Восточной конференции Акбарс выглядел более чем достойно. Уже на первой минуте матча Артем Лукаянов подрался с защитником гостей Сергеем Зборовским. В первом периоде Акбарс уверенно навел игру и забросил две безответные шайбы. Сначала Михаил Глухов воспользовался хорошим пасом партнеров и открыл счет. Позже Александр Бурмистров реализовал большинство точным кистевым броском 2-0. Во втором периоде команда держали оборону, счет не изменился, а уже в третьей 20 минуте минутке тот же Александр Бурмистров оформил дубль и заработал звание лучшего игрока матча. В итоге уверенная победа казанцев со счетом 3-0. Во вторник, 17 ноября, баскетбольный Уникс в гостях проводил восьмой тур в групповом этапе Кубка Европы. Соперником был сербский партизан. Обоим командам нужны были очки, поэтому игра получилась упорная. После первой четверти уникс ввел в счете 20-26 и контролировал игру. Но партизан смог переломить ход встречи. Во второй четверти вышел вперед и смог довести матч до конечной победы 89-86. На следующий день сербско-российское противостояние продолжилось уже на футбольном поле. В среду, 18 ноября, сборная России по футболу играла решающий матч в Лиге наций. Увы, но скромная сборная Сербии катком прошлась по нашим ребятам. Сначала на 10-й минуте Нимани Радонич открыл счет. Позже звезда мадридского реала Лукайович удвоил преимущество своей сборной на 15-й минуте. В конце тайма наша сборная пропустила сразу два гола в раздевалку. На 41-минуте Душин Влахович, а на первый добавленный тот же Лукайович оформил дубль. Во втором тайме главный тренер российской сборной Станислав Черчесов попробовал придать свежести команде. Последовали замены братьев Миронджаков на Ивана Облекова и Андрея Мостового. Но и это не принесло свои плоды. Филипп Младенович стал автором 5 гола в ворота наших ребят. Сборная России пустит. Не в самом оптимальном составе, ничего не смогла ответить на голы хозяев. Итоговая победа Сервии 5-0. Сборная России второй год подряд не может подняться в классе в Лиге Нации. В четверг, 19 ноября, Акбарс на своем льду устроил голевую перестрелку с Нижегородским торпедо. Настоящие рядовые шоу увидели зрители в Татнефть-арене. Сначала торпеда вышла вперед на третьей минуте. Хозяева благодаря усилиям Виктора Тихонова, который оформил дубль, быстро сравняли счет и вышли вперед. Во втором периоде болельщики увидели такую же интересную игру с заброшенными шайбами. Станислав Галиев и Дмитрий Воронков. Отличились у хозяев. А разрыв в счете сократил Антон Шенфельд. 4-2. Основным представлением для зрителей стал третий период. Дубль Джордана Шварца делает счет 4-4. За пять минут до конца матча команды забили целых 4 шайбы. Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Виктор Тихонов отличились у хозяев. Зият Пайгин у гостей. Итоговый счет 7-5. И Акбарс закрепляется на первом месте в конференции. Лучшим игроком матча, без сомнений, был выбран Виктор Тихонов, который оформил свой первый хат-трик за Ахбарс. В этот же день следующим соперником Уникса в Еврокубке был французский Бур. Казанцы смотрелись увереннее, чувствовалась разница в классе. Это подтверждает и счет в третьей четверти, 31-35, в пользу гостей. Уникс победил со счетом 86-74. Лучшим игроком встречи стал американец Айзи Канан, который набрал 23 очка и помог команде выйти на первую строчку в группе. В субботу, 21 ноября, в чемпионате континентальной хоккейной лиги Казанцы Начинали свою гостевую серию в мытищах. Матч с китайским Кунилунем состоялся именно здесь, в Московской области. Главные аутсайдеры лиги все еще жаждут поправить свое положение и подняться в таблице. Но у Акбарса на этот счет были другие планы. За 41 минуту игрового времени казанцы заколотили в ворота хозяев сразу 4 безответные шайбы. По разу отличились Найджел Доус, Джастин Зеведа, Даниил Журавлев и Кирилл Петров в большинстве. В середине третьего периода китайский клуб смог воспользоваться оплошностью Акбарса и размочил счет 4-2. Авторами стали Алексей Таропченко и Люк. Но пару минут спустя многоопытный Данис Зарипов забил свой первый гол после возвращения из Лазарета 5-2. Казань берет 2 очка и продолжает свою выездную серию. В воскресенье 22 ноября вернулась российская премьер-лига. Казанский Рубин проводил свой матч в рамках 15-го тура против Ростова. Хоть у хозяев и не было основных лидеров, таких как Джорджа Деспетовича и Хвичик Врацхелии, зрители на Акбарс-Арене были вправе увидеть зрелищный футбол. В турнирной таблице команда разделяла всего 2 очка, а место в Еврокубках не гарантировано никому. Поэтому матч должен был получиться Интересно. В первом тайме команды больше контролировали мяч и старались не ошибиться и надежно сыграть в обороне. Отсюда и счет 0-0. Во втором отрезке встречи игра кардинально поменялась. Встречные контратаки, множество ударов по и стычек между игроками. На 55-й минуте Харен Байрамян вывел гостей вперед, а на 76-й все тот же Байрамян оформил дубль. 0-2. Не тот результат, которого ожидали казанские болельщики. Ростов поднимается на пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В этот же день Униксу предстояло сыграть в рамках единой лиги ВТБ с подмосковными химками. Вечные соперники, которые совсем недавно играли между собой в финале турнира. Очень интенсивный и веский матч получился у команд. Клубы обменивались лидерством в каждой части. Упорная борьба на каждом участке паркета. Но все же Казанский Уник с преимуществом в 7 очков побеждает. 83-76. Во втором матче подряд лучшим игроком стал Айзея Канан, который набрал 21 очко. Уник закрепляется на шестой строчке единой лиги ВТБ. Амир Сабиров. Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Большое спасибо за внимание. Для вас это программа «Вилароман Пленцков». Увидимся ровно через неделю в это же время на этом же месте. Успехов, до свидания.